с вами инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Sigma. Код товара 6003521. Набор на 53 предмета. Это новинка от компании Sigma, то есть новый, новый набор в линейке. Наборы выпускаются в Китае, то есть завод находится в Китае, но инструмент достойного качества представлен в наборе. Вы можете применять его и на СТО, и также для домашнего применения. Материал изготовления хромбонадия сталь. Рабочий квадрат 1,4, трещотка 72 зуба, 53 предмета в комплекте. Это упаковочная коробка сверху, которая идет. Трещотка 72 зуба, мелкий шаг. 1,4 4 квадрат маленький, маленькая трещотка, длина 155 мм. Рукоятка комбинированная здесь. Резина, пластик, желтые ставки. Это резиновые. Идет она немного с изгибом, то есть даже по отзывам такими трещотками удобнее работать, чем прямыми. Реверс есть и быстрый сброс фиксация головки на трещотке. Удлинители. Три удлинителя в наборе 150 мм. Это гибкий удлинитель для трудноустойчивых мест. Маленький 50 мм и 100 мм. Кардан металлической ставкой скреплен, потому что есть кардан на винтах, на заклепках. Здесь просто металлические ставки. <coughs> Гарантия на данный инструмент и вообще на набору Sigma составляет один год, кроме бит. На биты это считается восходным материалом, гарантии нет. Головки в наборе шестигранный профиль. Есть головки короткие и головки длинные. Коротких у нас 13 головок. Размеры 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. На 14 самая большая. Головок длинных 7. Размеры 6, 7, 8, 10, 11, 12. Самая большая у нас на 13. Отверточная рукоятка длина 150 мм. Ручка пластик. Есть присоединенный квадрат, то есть или трещотку можете подсоединить, или вороток, в зависимости от работ. Применять вы можете в наборе или головки подсоединять сюда, также добавлять удлинители, или биты, таким образом получаем отвертку биты дальше я покажу набор г-образных ключей также есть три ключа г-образных шестигранных вороток т-образный длина 100 миллиметров с плавающей головкой и набор бит которые идут уже у нас с переходником профиль бит крестообразные шестигранные торксы и шлицевые. Материал изготовления указывает производитель хромбонадиевая сталь, сверху нанесено защитное матовое покрытие на инструмент. Надпись на головках, есть логотип Sigma на металле, CRV указывается, хромбонадиевая сталь и размер головки в данном случае 13 мм. Кейс состоит из двух частей у нас. Две крышки соединяют пластиковая зависа. А внутри есть металлическая вставка. Этот инструмент хорошо держится в верхней крышке, не выпадает. Даже довольно-таки плотно защелкивается. Запирание набора на пластиковую защелку. На защелке также вот тут надпись. надписи нет Sigma, просто Open написано. Такой вот набор. Для профессионального применения также можете применять для домашнего применения. Гарантия на инструмент составляет 1 год. Теперь к кейсу ширина кейса 24 см, длина 16 см и высота кейса 6 см. Логотип есть e Sigma на верхней крышке и указывается 53 предмета в наборе. Вес набора составляет 1,5 кг. Хочу напомнить, за подписку на канал, за оставленный комментарий под видео, мы делаем дополнительные скидки при заказе в нашем интернет-магазине. Просто при заказе указывайте, в заказе просто скидка или то, что сделали подписку на YouTube-канал. Спасибо за просмотр, до свидания.